Сядьте поудобнее, закройте глаза и сфокусируйтесь на моем голосе. Это поможет вам отключить свой внутренний голос и настроиться на состояние здесь и сейчас. А сейчас подумайте о том, чего вы больше всего хотите иметь в вашей жизни. О чем вы мечтаете? Попробуйте это мысленно сформулировать. Возможно, это романтическое свидание. Возможно, это рождение ребенка. Возможно, это создание семьи, успех в карьере или приход какой-то нужной суммы денег. Что бы это ни было, представьте сейчас, как бы это выглядело. Какой или каким вы будете ощущать себя в этот момент? Сейчас представьте, что ваши веки начали тяжелеть. Ваши веки устали, ваши глаза устали, и вам хочется их закрыть. Представьте, что вам хочется отдохнуть и погрузиться в легкий сон. Делаем глубокий вдох и собираем в голове все стрессы, переживания, напряжение, все, что негативного накопилось за прошлое время. И на вдохе все это отпускаем. И снова делаем глубокий вдох, и стягиваем все остатки мыслей в голове, и выдыхаем их. А сейчас про себя начинайте медленно считать, следуя за моим голосом от 10 до 1. 10. Расслабляйтесь, продолжая также дышать. И пусть разум следит за тем, чтобы каждая мышца вашего тела максимально расслабилась. 9. И мы также глубоко и медленно дышим и наблюдаем, как с каждым вдохом тело расслабляется все больше и больше. От макушки головы до кончиков пальцев на ногах. Восемь. Вы чувствуете тепло в ваших ногах. Девять. Семь. В голове воцаряется тишина, пустота и спокойствие. Тишина пустота и спокойствие. 6. Представьте, как там, где у вас макушка, раскрывается прекрасный цветок навстречу золотому лучу, опускающемуся с неба на вашу голову. 5. И этот луч Прямо через цветок проникает во внутрь вашей головы и заполняет своим золотым светом все ее внутреннее пространство. И спускается ниже, и этот поток заполняет все ваше тело. 4. Вам легко и хорошо. Представьте себя в очень комфортном для вас месте. Возможно, это будет лес или берег моря или океана, а возможно, это ваша любимая комната. Вам так хорошо и спокойно. Два. Ваше тело абсолютно расслаблено. Один. И теперь ваше сознание погружено на альфа уровень. Ваши мозговые волны замедлились, и ваше подсознание стало очень восприимчиво. Сейчас представьте, как будто прошел месяц или тот срок, который вы сами себе установили, и вы также сидите с закрытыми глазами в том же месте, то вы уже совсем другой человек. Все ваше сознание поменялось, картинка вашей реальности поменялась, и эти изменения происходят с вами прямо сейчас. Если вас отвлекают какие-то мысли, то фокусируйтесь на моем голосе, слушайте тембр моего голоса, расслабляйтесь и возвращайтесь обратно сюда. И вот прошел месяц или вами установленный срок, и вы сидите там же. Но теперь ваше желание реализовалось. Вы находитесь там, где вы хотели быть. Вы находитесь там с тем, с кем вы хотели быть. Вы имеете то, что хотели иметь. Для каждого это свое. Представьте это прямо сейчас. Посмотрите все детали этой идеальной картины будущего. Что вы видите? Что вы чувствуете? Что вы ощущаете физически? Что на вас одето? Какое у вас выражение лица? Возможно, вы слышите какие-то звуки? Возможно, кто-то говорит вам приятные слова или с чем-то вас поздравляет? Или вы держите в руках нужную вам сумму денег? А может кто-то звонит вам и говорит, что вы молодец, что у вас все получилось. Рассмотрите картинку этого идеального будущего. А теперь... Фокусируйтесь на ощущениях своей груди, в своем сердце, в своем теле. Когда вы получили желаемое, когда вы получили то, к чему вы шли, а вы получили это уже сейчас, как, бы вы, себя, как вы себя ощущаете, как ощущается это новое будущее, как ощущается эта новая реальность? Возможно, сейчас вам становится очень легко. Такое облегчение, когда хочется кричать «Наконец-то все случилось!» «Наконец-то я получила желаемое, ведь я этого достойна!» «Наконец-то реальность подчинилась и дала мне желаемое!» Возможно, вы сейчас чувствуете прилив сил, и у вас появляются вибрации, вам становится так радостно, улыбка сама приходит к вам на лицо. А теперь представьте, как изменились вы, какой вы стали. Возможно, вы стали сильнее, увереннее, или вы себя больше любите, уважаете. Вы хвалите себя прямо сейчас. Вы абсолютно другой человек. У вас теперь абсолютно иная роль. Побудьте в этом прекрасном состоянии. Вам приходит сила, уверенность в себе. Все получилось. Вы этого достойны. Все произошло легко без каких-либо усилий с вашей стороны. Все. Пришло само. Жизнь, Вселенная, дала вам все возможности. Новая реальность проявилась. И теперь от всей души поблагодарите себя, весь мир, Вселенную, за то, что ваше желание исполнились. И повторяйте за мной, я счастлива и благодарна за то, произносите свое намерение, то, что вы задумали. Я вас поздравляю, вы только что подсветили нужный вариант в пространстве вариантов. И сфокусируйтесь на этом варианте. И он неизбежно придет к вам. Из всех существующих вариантов во Вселенной, именно этот выбранный вами вариант осуществится. Ощутите это счастье. Ощутите это состояние. Наконец-то все произошло. И сейчас делайте глубокий вдох, выдох, наша медитация на исполнение желания подходит к концу, сейчас я отчитаю от 1 до 5, и вы медленно откроете глазки, и у вас будет абсолютная уверенность в том, что вы достойны получить то, чего вы хотите. Один, два, три, четыре, пять. Открывайте глаза.